Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Стрелец на июль 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Июль будет для вас очень хорошим месяцем. Это связано с тем, что две планеты, которые управляют вашим знаком, Юпитер и Нептун будут в хорошем аспекте между собой. Точный аспект будет 27 июля, но он будет ощущаться на протяжении всего месяца. Кстати, это не, первое, не первый уже аспект между этими двумя планетами в этом году. И ранее я снимала об этом отдельное видео, обязательно оставлю ссылочку внизу. Переходите и смотрите. Это аспект внутренней опоры ощущение того, что есть поддержка, появляются силы, вера в себя, желание улучшать свою жизнь и видение, как это сделать. Так что обязательно обращайте на такие моменты внимания для того, чтобы использовать июль месяц для того, чтобы менять свою жизнь к лучшему. 1 числа Сатурн переходит из знака Водолей в знак Козерог. Это связано с тем, что Сатурн сейчас ретроградный, и это будет последний заход данной планеты в знак Козерог. Он будет находиться в этом знаке по 17 декабря. Козерог это ваш второй сектор финансов, поэтому в ближайшие полгода это будет очень важный период в вашей жизни в контексте денег в контексте покупок, продаж. И на самом деле Сатурн был в вашем втором доме два с половиной года. И это последние полгода. Поэтому они будут восприниматься больше как период, когда вы не будете начинать что-то новое, а наоборот сможете получить результат в том деле, которое вы начали ранее или в том деле, которое тянулось очень долго. Тем более, что Меркурий, планета коммуникации, бумажных дел, будет находиться целый месяц в вашем восьмом секторе, который отвечает за крупные финансы. Поэтому не исключено, что в этом месяце вы захотите что-то крупное купить или продать. То есть какие-то финансовые сделки однозначно в этом месяце будут. Но учите, что по 12 число Меркурий ретроградный. Этот период больше подходит для подготовки, для того, чтобы искать варианты, для того, чтобы рассматривать разные варианты, но не для того, чтобы начинать что-то или оформлять какую-то сделку. Первое число — это очень важная дата, так как в этот день Солнце будет соединяться с ретроградным Меркурием. И этот день поможет внести ясность в какой-то важный для вас финансовый вопрос, и так как затронут ваш восьмой сектор, то может наступить ясность в том вопросе, который ранее вызывал стресс или переживания, или вы боялись даже решить какую-то ситуацию. И данное соединение поможет вам увидеть, как правильно поступить и какой будет результат. 5 числа будет лунное затмение в 14 градусе знака Козерог в вашем втором секторе финансов. И это будет последнее затмение на оси рак Козерог, поэтому оно даст возможность получить опять-таки результат по финансовой тематике. Будет ощущение, что какой-то один цикл заканчивается, и скоро начнется новый этап в вашей жизни. Поэтому. Еще и с учетом того, что восьмой дом будет активный, вы будете в этом месяце очень решительны. И в целом нужно себя настраивать на то, чтобы быть готовым к переменам. 8 числа Меркурий будет делать напряженный аспект к Марсу, и также этот аспект повторится 27 числа. Это может дать решение финансовых вопросов с вашими детьми, это могут быть финансовые траты на детей. Либо же по пятому дому у нас также идут, кроме детей, те, кого мы любим, а также творческие проекты. Возможно, вы захотите вложить деньги в какой-то новый проект, начать собственный бизнес. В любом случае, данный аспект будет подталкивать вас к определенным решениям в финансовой сфере. Как я уже сказала ранее, 12 числа Меркурий развернется в прямое движение и один день до разворота, один день после. Это особое время, когда без вашего активного участия могут решаться важные вопросы, связанные с финансами, с вашим семейным бюджетом, либо опять-таки с покупками и продажами. Марс, планета активности, будет целый месяц находиться в вашем пятом секторе, который отвечает за детей, любовные отношения, а также творчество. Марс начинает замедляться, поэтому... Фокус вашего внимания постепенно будет сосредотачиваться на какой-то одной теме, возможно, на взаимоотношениях с каким-то конкретным человеком или на какой-то эмоциональной ситуации, которую вы захотите решить. В целом, 14 числа будет соединение Марса и Херона, и вот этот аспект дает двойственность. Либо вы захотите развиваться в двух направлениях одновременно либо будете решать какие-то вопросы с двумя детьми одновременно. В любом случае, это аспект жонглера, аспект человека, который умело справляется с ситуацией, ищет способы решить тот или иной вопрос. Это аспект гибкости, поэтому используйте данную гибкость для того, чтобы достичь желаемого. С 14 по 20 число Солнце будет в оппозиции с Юпитером, Плутоном и Сатурном. Это достаточно напряженный и ответственный период времени, опять-таки в плане финансов. Желательно вообще в июле месяце очень ответственно подходить к решению финансовых вопросов, следить за тем, чтобы не накапливались долги и сразу же решать какие-то финансовые обязательства. Так как иначе на данной позиции может возникнуть коллапс, когда в один момент нужно будет решать очень очень много вопросов. 20 числа будет новолуние в Раке в вашем восьмом секторе. Как видите, этот сектор очень активный на протяжении всего месяца. Напомню, он отвечает за семейный бюджет, крупные финансовые операции, сделки, за преобразование за те ситуации, когда человек преодолевает свой страх и сомнения. Именно с этими качествами вам нужно будет подружиться в июле месяце для того, чтобы быть максимально эффективными. И данное новолуние только поможет вам увидеть новый путь в вашей жизни. Это может быть новая финансовая идея, это может быть новая работа у вашего супруга, это может быть новая цель, финансовая опять-таки связанная с покупкой или продажей чего-то. 22 числа Солнце переходит в знак Лев на месяц, и Лев ⁇ это ваш девятый дом, который соответствует Стрельцу, поэтому этот период будет для вас очень комфортным. Это период, когда настроение будет повышаться, когда вы на все будете смотреть с оптимизмом и будет ощущение, что целый ряд вопросов Решен, И впереди ожидают только самое лучшие. В этот же день, 22 числа, Меркурий будет в аспекте к Урану. И э, могут затрагиваться ваши рабочие какие-то вопросы, либо вопросы здоровья. Это хороший аспект для диагностики организма, для того, чтобы э, решать быстро любые рабочие вопросы. Если вы смотрели мой гороскоп на июнь месяц, то там я дважды упоминала об этом аспекте. Если вы наблюдали за тем, как проигрались эти события в вашей жизни, то вам будет легче понимать, как будет воздействовать этот аспект в июле месяце. Ну и наконец, 30 числа, Меркурий будет в аспекте к вашему правителю Юпитеру и еще к одному правителю Нептуну. И в этот день могут решаться важные, опять-таки, финансовые вопросы, важные бумажные дела. Возможно, вам даже предстоит в июле месяце оформлять какие-то бумаги, либо ходить к нотариусу, либо посещать какие-то государственные органы и структуры. Это месяц, когда вам нужно будет что-то узаконить. В целом старайтесь использовать этот период, если в вашей жизни есть нерешенные вопросы подобного характера.